И всем привет, с вами Даган, и сегодня я покажу вам, как играть в DayZ Standalone, пиратка, вот он. Для этого переходим на сайт и скачиваем апдейтер и сам торрент. Вот это ссылка на торрент, это на апдейтер. После того, как вы установили игру, заходим в папку с игрой, перекидываем апдейтер. Гореную эту папку, да. И запускаем его. Жмем. Да, да. После того, как все запустилось, вы жмете здесь играть. Я пока выйду, я не буду играть. Ну, эти ссылки будут в описании под видео. И вот и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.